Наконец-то закончились праздники. закончилась 8 марта, да, или Аркадьевна? Как ты 8 марта прошло? Хорошо. Как самочувствие Отлично. после 8 марта? Вот. Сейчас едем, короче, пришла посылка с Алиэкспресса, надо будет ее забрать. Постав пост-автомат или как-то, я не знаю, первый раз буду забирать с, с пятерочки. Сейчас покажу вам, что за посылочка будет. И вскроем дома, уже и посмотрим, что за посылка. Вот, очень интересная будет, пригодится некоторым которые занимаются рыбалкой, охотой Интересная Так, ну что, ребята съездили, короче, думали на Колязинской, короче, забирать Оказывается, на улице Победы в магазине Пятерочка Прям на кассу приходишь, говоришь свой код Ну, код, на смс приходит на телефон И все И Стали там снимать уже Вот такая посылочка вскроем мы уже ее дома, ребят, непосредственно мы сейчас едем, что, перекусим, да? да и в поедем а, да. сейчас надо в столовую еще съездить перекусить, потому что ничего сегодня не готовили после 8 марта так было всем хорошо, что мы сейчас супчиком поедим в столовую заедем в нашу вот. и покажем вам домину да, может, быть. Да. вот, и это люди все ездят, ходят не поймешь, вроде Рабочий день уже сегодня, девятое число, а все, люди ходят, ползают, народу, столько машин много, да? Ладно, ребята, не приключайтесь. Так, ну что, ребята, пришли в столовой, короче, взяли, короче, по котлетки с пюре. Леня Аркадьевна, ищу, супчик себе взял, гороховый. Лена Аркадьевна себе еще взяла салатик такой, как салатик называется? Ну не знаю, то А я еще компот взял Если особо не хочется, но надо себя заставить Вам, ну, ну, ребята, приятного аппетита Как вкусно, знаете? Приятно, те, кто кушают, не собираются Вкусно, конечно но... Что, нормально? Пюре mm -hmm. не из пальчик вот этих? Что? Пюре не из пачек, говорю. нормально? Вот. Тут все натуральное. Угу. Тут нет пучкового. ладно ребят, не переключаемся Так, ну я уже поел, ребята. Лена Аркадьевна справляется с салатом. Это хорошо на улице сейчас. Да, на улице общественного Шикарно О, да. Так, а сейчас что мы едем? Да -да ну а там куда, в какой магазин хочешь съездить? Угу. маяк в маяк? так, ребята, включимся уже в маяке так, зашли еще в фикс прайс, купили зарядку на телефон это телефон садитесь. сколько там зарядка? 50 рублей, да, что это? ну и кабель, короче, к нему к телефону кабель? чтобы здесь валялся, в машину ну да, для машины сейчас, для так, сейчас проверим, работает или нет надо с этим телефончик поставить Заодно зарядить из этого и пуплыш постоянно телефон. Разъезжается. Все нормальненький. На два, да, он. горит. Сейчас, на, спробуй. Я же не могу снимать одной рукой. А я не могу, чтобы мусор на мне был и еще и зарядку строить. Все, заезжается. Так, ну все, едем, ребята, в Дубну. Маяк, магазин маяк там. Что-то Опять что там скидки какие-то, Бонусы надо потратить, короче. Посмотрим заодно, что за магазинчик. Ребятушки, мы уже приехали, такая табуретка там была проехали Завод Тензор Завод Тензор, да? Да А что тут выпускают, не знаешь Я не помню тоже ну, так Сколько тут работают Ну да, народу много в этом заводе работают Очень много Так, ну он мост уже на тот берег за место туннеля. А. а, это же новый мост поставить. Да. да. И это мне получилось. За место туннеля поставили теперь мост. А. Конечно, мост как в Москве, <с app> даже иногда не понимаешь, где ты едешь. А да, вот такой мост. На ту сторону, на левый берег. Раньше же по туннелю ездили, да? Да. Ты этот даже непонятно куда едешь пока вы их пишите круговые не круговые по идее он должен пропускать да кто на кругу тот главный а кто а, не да. на кругу тот пропускает вот за это Вот он, кстати, маяк, да? Да. Спасибо. Так, где наркотики надо? Красота какая, ребята. Красота. Сот тысяч. Что тут приобрела да, поеду цепочку, цепочку, на цепочку что ли до да, цепочку на желтую не хватило ну там вот вот переверни вот они у -у -у. вот они себе подарилось на 8 марта да. там уже май не надо Спортмастеры тоже у меня вот он как раз у меня там 3 тысячи бонусов, полгода как раз. Почти. А что ты хочешь, Эмин? Эмин. Сажор, ведь. Шесть тысяч курка тоненькая вообще неизвестна. Спортмастер, цены, конечно, за. Да, а что цены? Цены, конечно, спортмастерами Там цены, блин, просто Что там купила спортмастер? Скакалку, да? Да, я, Федя, скакалку купила и его купила, да. А, -а, -а. а что купила бабушке? Топ У -у -у. Ладно, сейчас что будем делать? Домой ехать? Еще погуляем? Ну да, посмотрим Так, ребяшки, ну что погуляли мы по этому центру Сейчас едем домой и будем распаковывать посылочку И будем смотреть, что там нам пришло Так, ребятушки, ну что, открываем посылочку небольшую вот такая посылочка была с Алиэкспресса Почему была? Ну была, сейчас уже зато открываешь Она и есть Ой Догадались, что это, ребят? Покажи баллончик газовый Ребята Сейчас так, ребята, специально заказал эту штучку, переходник на газовый баллон, чтобы заправлять вот такие баллончики, одноразовые, как бы считается, один раз заправился и все. Но они стоят, сколько нам баллон стоит, 80. 80. рублей стоит баллон. В общем, с большого баллона мы хотим он, заправленный, сколько там, 50 литров? Нет. Большой, большой. Да, Но ну с того. Да, с маленького того. Маленького сейчас попробуем. Покажем вам, как это все происходит. Короче, будем заправлять Вот этот баллончик, ребята вот Такую штучку я заказал с Алиэкспресса Короче, получается чуть ли не в 10 раз дешевле Заправить с большого баллона Вот этот баллончик, чем купить его У нас уже их, знаешь, сколько скопилось, да, зачем uh -huh. вот а Это переходник уже на другой баллон Там есть такие вот пузатые баллоны Вот это переходник уже него Как я понял uh -huh. Вот Это мы прикручиваем к баллону там прокладка есть прокладка есть какая-то угу. это угу. одеваем непосредственно на, на сам баллончик сейчас мы кстати он пустой сейчас мы его попробуем а нет вот она видишь штучка то это это вот это только на большой а это надо вот это открывать как я понял Кажется, надо нажать и чуть-чуть в сторону его. И все, и вот эту штучку уже непосредственно на бутылку одеваем. Бутылочку одеваем. Он газ. Значит, выпускать остатки. Так, это что получается? Открыть, закрыть, да? А, вот газ пошел, слышишь? Э -э -э -э! Остатки. вот он закрытый. Ну, сейчас подключим баллон и попробуем заправить Фу! -то... Чего ты боишься, ничего страшного не Фу, вонь ты как газом. Ребята, это только делать на улицу и летом Да, это Ой. На улице летом делать, но мы сейчас тут сделаем Кошмар, да, мы сейчас здесь Так, а вы не переключайтесь, ребят Нажми И не переключайтесь Так, ну что, ребятушки, прикручиваем На баллон Так, Руки трясутся После праздников Угу. не только да блин, я гайку закрутить не могу а, ну, в другую сторону ну и все ага, открывать Перебираю. как будешь ну, открою сейчас так, ложим этот баллончик и снимаем газ как пойдет а, Сначала открою тут вот. Спасите, люди добрые Сейчас Ну шипку то не открывай Да я не шибко открываю я Вот, Во. это, вот, это. Во все А то сейчас Он открываешь, все равно у тебя тут еще будет У нас это. в баллоне газа, к сожалению, Нету, нету почти Сейчас проверим. Потихоньку только. Так. Угу. Не идет. Надо еще. В этом баллоне газа нет, увидите? Ребят. Ты его закрыл. Нету. Сейчас нет сейчас нет конечно тот большой попробую сейчас большой попробуем, ребят. а вот так попробуй кус... а он вот, смотри вот газ пошел Во. вот эту, вот, надо видела сейчас да. Вот он, вот он стоит. А. Вот он стоит. Вот он газет. Ну вот он пошел. Да там нету газа, вот в чем да, прикольно да. У нас нет давления, что. Сейчас попробуем на большом закрой большой баллон тут вроде чуть-чуть газа есть вот такой вот баллон стоит стоит 1200 заправить, заправить целый да сколько он тут литров 50 да. открыли сейчас хорошо да Пахнуть не будет так открой здесь сначала Открывай здесь. Ну рукой открывай. О, не... пошел газ видите, ребят? Рукой заслоняешь. Напряжение-то дай ему. он газ побежал. Ага. Угу. Ну слышно даже все Тут тоже, к сожалению, неполный у нас баллон. Вот он. А, вот, вот так лучше смотрится. Да. Не надо, не надо, хорошо. Вот так ребята лучше заходят. как раз этот баллон хотел использовать еще остатки газа были когда свинью как кокт... ну, это... делали вот ну, а да. я... ну, такой принцип ребята в принципе вы поняли наверное. сколько там в баллоне еще не ну уже уже булька да уже прилично. Ну, конечно больше чем в баллон входит его нельзя да, Пап, да. возьми второй принеси второй ну сейчас заправим этот и потом. Ребята, уже второй баллон пошел заправляться. Уже и так перевернули, и так. Ну видно, что газ идет. Потрогай, тяжеленький или еще? Еще пускай. Ну вот как-то оно это тормозит. Ну когда уже больше давления собирается. Вот, поэтому пузырьку усмой. Этот? Так, все три. Вот, в общем, да, вот этот бери. Вот этот вот. И сейчас попробуем. Здесь совсем мало. Здесь уже среднячок, чем побольше. Ну, целиком не надо, прям битком за это. Смысл битком. Ну, вот все работает. работает. Большой, ребят, такая по ссылочкам, кому было бы интересно Стоимость этой, короче, штуки Стоит 647 рублей на Алиэкспрессе Я заказывал Ссылочку могу оставить под видео Кому интересно, пользуйтесь Интересная штучка Так, ну что, ребятушки, нам надо уже и перекусить В принципе Спасибо Толику За вкусную рыбку да. возрождение. Ездили, На возрождение, когда ездили Толя нам приготовил рыбку копченую Толик это один запах М -м -м -м. один как запах чего стоит да? шикарный кто да, там а, Толян, будет спасибо. всегда коптить его у Толика Вкуснота. когда Все. будете ребята на возрождение обязательно что-то закажите копченую там рыбку еще что-то Он коптит вообще прям безумно у него там специальная коптильня такая навороченная короче, ребят. не то что мы коптим как это обычная а там навороченная такая заводская коптильня сердечко угу. любишь рыбку <laughs> любишь рыбку знаю вот ну, все подвязочками да смотри ка да. касай Красавица да. какая Рыбка-форель у нас опять на ужин Да Что-то полюбилась нам эта рыба что Она котируется. нас тоже любит да. да? Да Любит нас эта рыбка? Да Мы ее тоже очень любим Кошки любят рыбку Да? Любят рыбку Как рыбка? Знаешь, можно руки по локоть съесть Да, Толик молодец Толик молодец Божественный. Ну, сейчас 9 лет В <laughs> работает. Сейчас мы с середки дадим. Рыбки. Сейчас Ллику лёли, Ллику на рыбка. Рыбка. Кушай. Куснятину. Ну, ну ка дай-ка я попробую. Так быть я слышал. <звук> Хоть кусочек-то попробовать Да, на, на Сейчас мы вот это чуть-чуть а Сейчас пьем. бы еще кружечку пивка Но уже больше не пьем, хватит Наконец-то все, праздники прошли Нет, больше не надо День рождения А тёщи тут был день рождения недавно Да, 2 марта Потом 8 марта, 23 февраля Фух, Как вспомнишь, так вздрогнешь Сколько мы тут уже Отмечаем, да? Угу. Ну вот такое, ребята, видео было Зашибись, такой в у меня было Давай заново угу. Ну ты смотри в камеру-то Не могу В камеру смотри, попрощайся с ребятами Потом будешь есть Я не в тюрьме Камеру смотреть не люблю Видеокамеру да. Ладненько, ребята, заканчиваем наш ролик Всем пока Ждите ну, пока, следующих пока. Ждите следующих, следующих, следующих роликов. Да, да, да, да. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. пока.